Здравствуйте! Вот такие удобные булочки у меня получились за 15 минут после того, как подошло тесто. Они очень мягкие, воздушные, сочные. Сейчас хочу вам рассказать, как я это все произделываю. Такие булочки очень вкусные к чаю. Они очень мягкие, посмотрите, поджаристые, с сахар растаял. И не нужно заморачиваться с тем, какую начинку вовнутрь положить если у вас ничего на данный момент в доме нет кроме сахара то вам ко мне на канал сначала я замесила тесто у меня было кислое молоко я с него сделала творожок вот такой творожок у меня получился в домашних условиях как делать творожок я вам расскажу в следующий раз а сейчас о тесте Тесто, конечно, можно купить. Тесто это будет дрожжевое, но я делала его сама. В общем, осталась у меня после творога сыворотка. Положила я туда чуть-чуть сахара. Нет, соли. А затем одну чашечку вот такую сахара полную. Два яичка. Немножко соды так как сыворотка с кислого молока, и две столовые ложки сухих дрождей. Дрожжи я вот такие пекарские, обыкновенные брала. Затем тесто, когда подошло, нужно его раскатать в тонкий пласт. Вот такой тонкий пласт я раскатала, смотрите, вот толщину палец. По кругу должно быть практически одинаково. Теперь беру сахар. Это я вам показываю, как я делала эти булочки. И разравниваю руками по всему периметру. Вот так. не прижимать ничего. Теперь нужно свернуть рулетиком. Сворачивать можно как можно плотнее. был тугой рулетик вот разрезам низ теперь вот так выравниваю О, чтобы оно было ну, практически по ширине одного размера там прижала там отжала немножко вот так теперь самое интересное берем нож и начинаем вырезать булочки вот я отрезала кусочек, макаю муку, вот так оставляю. Булочка в это время, когда набухает, разравнивается. И получается, и сахар топится, и очень красиво получается. Легко и просто. Низ обязательно нужно макать в муку, чтобы не пристало. Вот видите, какая прелесть получается. Ничего сложного, очень вкусно. И красиво отрезала и поставила на противень когда я ложу свои булочки нужно налить растительного масла и сверху уложить вот на таком расстоянии друг от друга булочки потому что в процессе когда-нибудь пектись, выпекаться, они увеличатся в размере. Вот такие будут мини розочки. Сейчас у меня там другие пекутся, поэтому эти я пока туда поставить не могу. Подожду, когда вымут ту партию. А вот такие розочки получаются после того, как испечется булочка. Пропекается со всех сторон. душистая, ароматная. Это краечек. Видите, розочка не такая красивая, как здесь. Можно начинку творог положить внутрь сладкий. И тоже так же завернуть. И будет очень вкусно. Да, под рукой никого, ничего не оказалось. То можно и просто обойтись сахаром. Сахар есть в каждом доме. Можно вот эти булочки у меня получились с грушами. У меня были груши, я нарезала кубиками и вот такие булочки. Они сырые, надо посыпать. Груши потекли и поэтому юшечка выделилась. А при замесе теста муки нужно столько, чтобы. Тесто не прилипало к рукам. Все зависит от того, сколько продукта вы поставили. Примерный рецепт я вам напишу. А там будете сами. Вот такое вот тесто должно быть в результате. При нажимании возвращается назад. Немного усилий и такая вкуснота. Готово к чаю. Это булочки с грушами. А это пустые с сахаром. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания.